Такая религия, она не будет включать в себя всю полноту информации. Она всегда будет включать только те алгоритмы, которые однозначно принесут ей успех, а значит, она будет неизбежно отсекать все ненужное, то есть работать фебовскими алгоритмами, а это всегда убожество. Почти всегда это ущемление того, что наработано, огромнейшее количество возможностей, способов информации, которая может быть нивелирована только после, по одной простой причине, что она не вкладывается в известные алгоритмы. И Действие там идет по известной методике, как сжигалась Александрийская библиотека одним из мусульманских правителей. Если там хранятся книги, которые противоречат Корану, они должны быть уничтожены. А если там хранятся книги, которые говорят то же самое, что и в Коране, они тоже должны быть уничтожены. Зачем нам два Корана? А так была сожжена Александритская библиотека в который раз. Ну бред, бред, но тем не менее именно по такому методу действует являя ересью то, что не входит в канон, в общепризнанный алгоритм. И не только христианство, а буддизм действует точно так же. И мусульманство делает точно так же, а уж как точно так же действует иудаизм, я вам передать не может. Оттуда все и понеслось.